Всем привет, друзья! У нас небольшой ЧГ. Вот этот наш кабан сегодня выломал эту дверку и ночью ходил здесь по коридору, а здесь была трава Стол там в, пачке, в пачках от крыс. И он и это все сожрал. Не знаю, останется он жив, не останется, но что-то ему, наверное, не очень хорошо. Жалко. Ну, посмотрим. Так, жинка уже готова. Смерзла бы, как суслик. Дети тоже готово. Пошлите по грибы, друзья. Сходим по грибы. Батька хочет жареных грибов. Второй раз. Юлька их так просто любит а а а готовить. Ну ничего не сделаешь, там будет пару литров только. Немножко. Пчелки сидят, дождик. Ну, мы уже и в лесу. Это второй раз уже будем их резать Между прочим, друзья Вырывай полностью, кученька Вырывай их Это улька, Ножки не вставляйте так. Наложили сами Вот уже и червивый попался Вырывайте там дома, почистите Корни не оставляйте в земле Вырывайте, вырывайте. Если мы не вырвем, так, то кто-нибудь другой вырвет Вырывай, Улька, все грибы Ой, шапка Ну, пускай Шапка-шляпка Дома почистить. Ну, маленькие там, пускай вон сидят такие какой большой вот. эти маленькие пускай там сидят Пойдемте дальше посмотрим вы же не думайте тут небольшой лес просто маленькая олейка но сам продукт что мы же тут не садили этих дымов дымы с вами выросли Наша задача была сосны садить, облагоустроить нашу территорию. Вот видите, что вот здесь. Мелочь, как говорят, нам приятно. А на улице дубак. Вот здесь уже большие пони. Тут тоже все. пускай валяется. Ну вот литра набрали пойдемте а тоже люди говорят что мы кролик показываем пойдемте, сегодня вот ездил на станцию забирал буд это от старой печки туда нам пойдет все равно в сарай это все мотоблок под навесом стоит все хорошо серега нам привез вот такие замечательные столбы спасибо ему рассчитаемся так, так. Привозили гробузы он столбы такие будут у нас по полтора метра. все потом будем засыпать. Ну и, конечно же, делать. Делать тут... Ой, гномы эти, блин, низкие. Вороты, блин, гномические. Так, фрезы склал. Уже больше культивировать ничего не нужно. Так, на улице здесь мы их подстилили, чтобы там под навесом было тепло. Печка варится. Ну, не грязно, соответственно, нормально. Хотя здесь там такая горячая Ужас. Так, друзья, дальше что у нас здесь? Здесь, посмотрите, какие птеродактили. Ну, ничего. Эти попрятались, а эти бегают тут, типа голодные. Ну, пускай бегают. Да, так, так, ну что, пойдемте включать друзья. По поводу кроликов. Так, частично мы уже их объединили, короче, Здесь у нас еще не сукрольная. Так, здесь там Малыши. малыши. Рядышком тоже малыши. Здесь малыши. Здесь две мамки осемененные. Посадили мы их вместе, потому что, ну, чтобы место экономное было. И не занимали им немного. Здесь у нас тоже две мамки осемененные. Так, здесь еще у нас малыши. Здесь также малыши. Перегородку убрал. Уже не надо перегородку. И здесь у нас также две осемененные крольчихи. Их пока вместе посадил. Потому что я в один день их случал. То есть здесь две крольчихи в один день случно. Здесь и здесь. Для чего? Для того, чтобы можно потом будет куковать эти гнезда. По поводу остальных кроликов. Кролики, кролики. Оттуда у нас одного забрали. Здесь у нас два пацана на мясо сидит. Здесь две крольчихи, потому что вес еще их не 3 300, хотя бы 3 500, 3 700. 3 700 будем случать. Случать. Здесь у нас карандаши. Здесь вот такие карандаши жизни радуются. И здесь у нас тоже две девочки. Ну они вообще маленькие, не только 3 килограмма. наверное, два девица. Здесь вот тоже такие карандаши. Так, здесь вот тоже карандаш такой вот бегает. Так, здесь у нас одна девочка, здесь два мальчика. Ну и здесь две девочки, и один мальчик. Вот такая ситуация у нас по кроликам. То есть процессы а, осемнение идет смотрите куда он пробежал Забирай черного это да. процессы идут мы их случаем обязательно порядке кормим стараемся комбикорм зерно что-то 50 а, начали подкармливать мы первый день рапсом а, постараемся в следующем видео это показать каким рапсом и для чего из позитивного кролики есть Малыши есть, мамки за есть, на мясо детки есть. Спрос, конечно же, не небольшой, но у нас и кроликов немного. Смотрите, выбежали. Да вот с этой клетки. Это да да, девочка. Вот так они, блин, шустренько. Опа! Назад. На этой позитивной ноте Это мы будем и заканчивать. Всем, друзья, счастья, семейного получия, здоровья, мирного неба над головой. Всем-всем-всем пока.